Слава Богу, дорогие друзья. Чудесное время мы имеем сегодня. Господь даровал нам это время. Сегодня и праздник, но и мы все празднуем сегодня въезд Иисуса в Иерусалим. Праздник, по-нашему говорят, верная неделя, по-мирскому палму, воскресенье. Друзья, это чудесный день сегодня. Сегодня праздник, который Господь проявил Себя как царя, царей. Брат, начиная, он читал эти места, но я буду повторяться, потому что, чтобы нам этот праздник запался, что он предназначает это. Друзья, очень главное в нашей жизни, чтобы мы понимали, Праздники Господни, они всегда, которые написаны в Библии, мы должны их праздновать. А бывает то, что в Библии не написано, и мы начинаем придумывать, люди, им празднуем тоже. Если взять Пасха, она празднует это воскресенье Христа, это мы будем праздновать следующее Воскресение. Но опять к этому, к этому празднику прилепили и зайчика, и яички. Я всегда удивляюсь к этому. Потому что яйца воскресли вместе с зайчиком и с Христом. И я просто вот это удивляюсь. Но, друзья, мы, будем, мы должны праздновать, как должно быть. Мы должны идти за нашим Господом, что Господь хочет сказать нам. И Господь говорил еще, предрекал через пророков, я прочитаю и говорю слово Господня, Захария, 9 глава, и 9 стих в Захария предрекал такие слова. «Ликуй от радости, дождь Сиона, торжествуй, дождь Иерусалима, Это царь твой грядет к тебе». Праведный и спасающий, кроткий, сидящий на ослице и на молодом осле, сыны под Друзья, это Господь предрекал о Иисусе Христе, когда Он будет въезжать в Иерусалим и говорит, такое: ликуй отразит дождь Сиона. Друзья, это важно в нашей жизни, как мы встречаем праздника. И говорит, ликуй, это Он предсказывал наперед. И если взять четыре евангелиста, каждый говорит об этом, как... Иисус въезжал в Иерусалим, и каждый говорит по-своему. Если взять четыре, четыре евангелиста, читать, и каждый говорит по-своему, как Христос сделал чудеса. Жизнь Иисуса в четырех евангелистах, она каждый по-разному, один дополняет другого. И в нашей жизни смотришь то же самое. Бывает, 4 человека смотрят, или 5 человек смотрят одну и ту же историю, и они рассказывают по-разному. Никто не повторяется то же самое. И вот то же самое и за наблюдением за Иисусом Христом. И мы будем читать Слово Господне. Это Марка, 11 глава. Мы возьмем с 1 стиха. Я прочитаю, и мы потом порассуждаем чуть-чуть, потому что время идет, и мы будем это говорить такие слова. Когда приблизился к Иерусалиму, к Вифагии, Вифании, к горе Илионской, Иисус посылает двух из учеников Своих и говорит им, «Пойдите в селение, которое прямо пред вами». Ходя в него, тот час найдете привязанного молодого отца, осла, молодого осла, на которого никто из людей не садился. И отвяз, отвязавшие его приведите. Если кто скажет вам, что вы делаете, это делаете, отвечайте, что он. Надо «Надобен Господу, и тот час пошлет его сюда». Они пошли и нашли молодого, молодого осла, привязанного у ворот на улице, и отвязали его, и некоторые стоящие там говорили им, «Что делаете? Зачем отвязываете осленка?» Они отвечали им, как повелел Иисус, и те отпустили их. И привели я к Иисусу, и возложили на Него одежды свои. Иисус сел на Него. Многие же постилали одежды свои по дороге, а другие резали ветви с деревьев и постилали по дороге. И перчувствовавшие... «И предшествовавшие, сопровождающие, воскресали Асана, благословен грядущий во имя Господня, благословенно грядущая во имя Господня Царство Отца нашего Давида, Асана Вышним. «И вошел Иисус в Иерусалим и в храм, и осмотрел все, как время уже было позднее» вышел в Вифанию с 12. На другой день, когда они вышли из Вифании, он был голоден и увидел издалеки смоковницу, покрытую листьем, пошел и, не найдя ли чего на ней, но пришедший к ней ничего не нашел, кроме листьев ибо еще не время было собирания в смоку. И сказал ей Иисус, «Отныне да не вкушает никто от Тебя плода вовек!» И услышали то ученики Его. И пришли в Иерусалим, Иисус, вошедший в храм, начал выгонять продающих, покупающих в храме. И столы минерщиков, и скамьи продающих голубей опрокинул, и не позволял, чтобы кто произнес, пронес через храм какую-либо вещь, и учил их, говоря, не написано ли, дом мой, домом молитвенной разовется для всех народов, а вы сделали его вертепом разбойников». Услышавши это, книжники и, фор... и первосвященники и искали, как бы погубить Его, ибо боялись Его, потому что весь народ удивлялся учению Его. Когда же настало, стало поздно, Он вышел вон из города до этого места. Друзья, дорогие, это важность нашего служения и Иисус въезжает в город Иерусалим. Иисус, Он посылает учеников Своих. Он э, ходил с учениками три с половиной года. Но пришло время прославиться Ему. И Он с таким повелением говорит ученикам, идите в селение, Он знал, для чего идти им надо в Иерусалим. Он знал, что его там ожидает, друзья. Он знал, что его распнут. Он говорил, он предупреждал учеников, он говорил им, что и меня, я, я пострадаю. Он предсказывал это. И тут он идет, и совершается нечто. И брат читал, и я повторюсь, когда он говорил ученикам, пойдите в селение там осленка возьмете, найдете ослю, ослю, ну, маму и осленка, и говорит, отвяжите и приведите ко мне, ибо он надобен Господу. Друзья дорогие, некогда в жизни нашей происходили вещи, которые мы не понимали, что происходит, но был приказ от Господа, мы когда-то были привязаны к этому всему земному, к этому всему греховному. Но был глаз от Господа, он надобен Богу. Друг, дорогой, ты и я, мы надобны Иисусу Христу для служения нашего Бога. Как некогда тот осленок был надобен Иисусу. Иисус сел и прошел. мы должны быть такими. И Христос, Он показал, говорит, и что скажет? Скажите, Он надобен Богу. Задумался ли ты сегодня, почему ты на этом месте? Потому что когда-то был с неба глаз, Он надобен мне для моего служения. Он нужен мне для того, чтобы проставился я через Него. Друзья, как важно этот осленок, когда бы он попал в Священное Писание, но тут он нужен был Иисусу, чтобы потом почему этот молодой осленок, на нем никто ничего еще нет. Иисус сел как победоносец, и он царь въезжает в Иерусалим. Царь царей, и они кричат, народ кричит, Асана. Всевышнему. Друзья, это важность служения всему нашему, пред нашим Господом. Где-то, когда в псалмах написаны такие слова, это псалом 117, 25 стих и 26, означает Асана, говорит так, о Господи, спаси же. О, Господи, спаси, спасищись спаси нам! Они взывали к Богу и сказали: Господи, Асана, спаси нас, Господи, помилуй нас, потому что они были под виган рабство римлянам, и они искали, как бы выход. Друзья, Христос не сказал, «Я победоносец, и я буду командовать, вооружаемся и идем завоевывать». Нет, Он встал. Он показал, как нужно завоевывать власть. Дорогие друзья, и 26 стих говорит, «Благословен грядущий во имя Господня, благословляем вас на дома Господние. Это прославлял народ. Народ кричал «Асана Всевышнему!» И, друзья, «Асана, благословен грядущий во имя Господня!» Друзья, это то, что мы мы должны прославлять нашего Господа. И мы должны идти за нашим Господом, что Он хочет сказать нам. Мы, некогда, мы должны часто быть даже в молитвах «Господи, что Ты хочешь сказать мне? Я буду слушать». И Бог говорит, «Делай то и делай то, и ты должен идти и совершить». Как некогда Христос сказал ученикам, «Идите, отвяжите и приведите». Почему? Ученики без всяких возмущений, они пошли и это сделали. Они бы сказали, Иисус, как это? Мы будем воровать этого осленка? Мы... Как это нам? Но он сказал, идите, потому что он имел власть. Иисус Христос, он имел власть, и он уже перед своей смертью, он показал эту власть. Он показал это то, что он сказал, и она совершится. Друзья, это самое в нашей жизни И говорит такие слова, смотрите «Пойдите!» И вот э, они пошли и нашли молодого отла привязанного в рот и отвязали его. Дорогие друзья, это они отвязали, принесли, и Христос поставил вещи, и оно совершается. И вот Господь нас отвязал и положил нам, свое Ермо на нас. И говорит, иди, ибо Ермо ее очень легкое, и бремя мое, оно не тяжелое. Друзья, когда мы в ярме Иисуса Христа, нам легко идти. Когда мы поддались полностью Господу, нам легко идти с Ним. Нас ничего не коснется. Нас ничего не коснется. Иисус Христос, Он с нами. И мы несем Игорь Божья, дорогие братья и сестры, когда наше строение, как я говорил раньше, построено на Иисусе Христе, когда наше строение на камне Иисусе Христе, и что бы ни было вокруг нас, оно нас не коснется. Наше строение будет стоять твердо. Но если мы строим наше строение на песке, подуют ветры. Любое землетрясение, любое что-то, наводнение, наш дом может смыть. И Христос хочет, чтобы мы двигались правильно. Второе. Асана благословен, грядущий во имя Господня, Друзья, то, что я говорил это, я повторюсь опять. И говорю так, Асана, и они пели, кричали народ. И думайте, перед священникам это было приятно слышать? Нет. А им было это неприятно, они его встречают как царя. Они его встречают как Бога. И они уже думают, что делать дальше. И смотрите, что говорят такие слова. 9-10 стих. «И предшествовавшие... Сопровождавшие восклицали: "Асана, благословен грядущий во имя Господня, благословен грядущие во имя Господня «Царство Отца нашего Давида, асана вышних!» Это Марка 9:10. Они восклицали эти слова, друзья, и вот израильтяне они знали. Асана означает «О Господи, спаси же!» То, что я повторял. И они это кричали, они искали спасения, израильский народ. Он искал спасения, где придет Мессия, и он не избавит. Мне когда говорил Моисей, придет Бог выбить среди вас, такого, как меня, и вы слушайте. И тут рождается Иисус, и приходит миссия, они его ждут. Тут они кричат, «Асана, спаси нас!» И он берет бич, если взять, это третье, входит в храм и начинает выгонять. Он увидел, что храм превратился в базар. И он что сказал? Говорит, домой, мой, дома молитвы наречется» а вы сделали его в вертеп разбойников. Братья и сестры, друзья, дорогие, что в нас хранится в нашем храме? Слово Божие говорит, вы – храм Бога живого. Вы – храм Бога живого. И мы часто говорим, Иисус, приди, и Он приходит и начинает чистить у нас. Он начинает нас внутри все вычищать, что мы можем, друзья дорогие, что у нас внутри может быть, чтобы Господь, Он очищает нас. И Он берет этот бич и начинает нас очищать свой храм. Он очищает, делает место, чтобы Он вошел в наше сердце и сказал, я войду и не сотворю. «Я войду, я буду вечерить с тобою!» Этого Христос хочет. Дорогие друзья, Христос хочет сегодня вечерить с тобою! Он очищает храм сегодня. Да, у нас бывают болезни, бывают какие-то проблемы. А мы почему это происходит? Господь говорит, я тебя люблю, дитя. Дочь, сын, я тебя люблю, я делаю тебя. Я хочу из тебя сделать храм очистить, чтобы он был предназначен для меня. Чтобы мое отражение было в тебе. Друзья, очень важность в нашей жизни чтобы мы шли за нашим Господом, чтобы мы ишли за нашим Богом и не спотыкались, чтобы не было в нашей жизни. Мы сказали, Господи, приготовляй меня, очищай меня, как ты хочешь. И я хочу, чтобы ты жил во мне, войди во мне, и твое отражение пусть будет во мне, как некогда Христос отражался в озере Генесаревском. Это очень важно. И если мы прочитаем тут 16 и говорят такие слова, 16, это тоже Марка, 16, 11 глава, и тут 15 стих. И говорят такие слова. «Пришли в Иерусалим, Иисус, войдя в храм, начал выгонять продающих и покупающих в храме. И что интересно, Он выгнал всех. И начал освещать и очищать. И 17 стих в этой же главе говорит так, и учил их, говоря, написано ли, дом мой, дома молитвы наречется для всех народов. Друзья, это Христос Он делал. Домой дома молитвы. Он очищал внутренний храм. Он очищает твое внутреннее и говорит, ты предназначен для меня, для моего служения. Я хочу с тобой говорить, я хочу, чтобы ты был удобный, чтобы ты провозглашал мою победу. Я хочу, чтобы ты шел и говорил народу, что я люблю каждого. Дорогие друзья, Бог хочет этого от нас, чтобы мы ходили, провозглашали, люди увидели в нас и сказали, «Ты не такой, как все люди, ты другой сегодня, и вчера, и третьего дня!» А ты говоришь, «Да, Иисус живет во мне, и я хочу жить для Него, я хочу посвятить свою жизнь для Иисуса!» Друзья, мы не можем сказать, что я завтра или подзадал, что я сделаю? Да, планы мы строим, но дыхание Господь дает, жизнь Бог дает. Никто не знал. Я говорил, повторюсь еще раз. Сегодня я говорил с братом, он сказал, говорит, объявлено военное положение. Никто не знал. На целые сутки никто не имеет права выйти из дома со складки. Друзья, мы живем в свободное время. Мы должны благодарить Бога. Мы должны сейчас искать Иисуса и нуждаться в Нем как некогда. Мы должны сейчас взывать к Богу нашему, пока у нас мирное небо. Потому что придет время, может и не будем, не сможем собраться, может не сможем собраться. Это было. Эпидемии, одно, другое, ну, собирались как-то. Друзья, это самое важное в нашей жизни, когда Иисус в нас внутри. А я должен быть спокойный. А я должен быть спокойный. Христос сегодня задает вопрос, что тебе сегодня тревожит? Бог хочет сказать тебе, я тебя люблю. А свои проблемы свои тревоги отдай мне. Отдай мне. Научись отдавать мне все твои тревоги. А я их возьму. Друзья. Господь хочет, чтобы мы двигались. Чтобы мы двигались в нашем Иисусе. И написано слово Откровение вторая глава и 12 стих говорят такие слова, вот иду скоро, и возьми землю мое со мною, чтобы воздать каждому по делам Его. Я есть в Амфа и Омега, начало и конец. Первый и последний. Дорогие братья и сестры, дорогие друзья, Господь говорит, вот идут скоро. И мы видим эти, мы слышим эти шаги Божьи. Шаги Божьи идут по земле. И вот идет, и все мое со мною, чтобы позвать каждому по делам. Как кто служил? Мы не имеем права судить кого-то, но каждому Бог воздаст. Но я хочу призвать всех чтобы наше служение пред нашим Господом было правильное. Чтобы когда явится Господь, чтобы мы могли поднять глаза и сказать, говорите, Господи Иисусе. Дорогие друзья, в нашей жизни все бывает. И мы будем сейчас молиться нашему Господу. Мы идем к молитву, чтобы Господь благословил каждого. Вот, иду скоро, и возьмите мое со мною. Друзья, Дело ты доброе, получишь доброе. Дело худое, получишь худое. Каждый сеет, и он получит тот плод. И Христос хочет, чтобы мы сегодня сеяли доброе. Господь хочет, чтобы мы сеяли сегодня добрые. доброе. Но чтобы мы живем... Последнее время. Мы живем в такое время, которое мы, мы не знаем, что утром будет нас ожидать. Бог предупреждал, ляжете с одним законом, станете другим. И это время движется. Но мы должны готовы отдаваться полностью Господу, не унывать, а готовиться к нашему, готовиться к встрече с нашим Господом. А наш Иисус... Он всегда с нами. Быть всегда в молитве в молении пред нашим Господом, дорогие друзья. И когда мы наклонимся пред нашим Господом, и мы должны прислушиваться, что Господь хочет сказать сегодня. Говори, Иисус, сегодня мне. То, Господи, я всегда говорю, а скажи, Господи, а теперь Ты говори сегодня мне. Что мне делать? Как мне поступить в это время последнее? А Христос нас отвязал никогда. И послал и сказал, Он нужен мне. Ты и я, мы нужны Иисусу. Мы нужны Иисусу, как никогда того осленка провели к Иисусу, так и это. Христос говорит, они нужны мне для моего служения. И мы сейчас будем молиться, чтобы Господь благословил нас всех, чтобы Господь все устроил и там, на Украине.